Спанки в наших очках тебя не узнать. Команда КВН ТК Ещё. Ну что, встречай, шелы, нас сегодня самая молодая команда Лиги Камо. Ага, молодая. Особенно вон тот бородатый с края. От него прям пахнет молодостью. Борода, дезик, используем. <связь> Но мы молодые, ребят, давайте расскажи. Ребят, ребят, я все понимаю, там вы молодые, там эври бати, щеки бати. А пивасик пить будем? Артур, со сыном такие вещи нельзя говорить. Ребят, пивасик пить будем? Так, поднимись! Я Сидрых, и оттуда мало кто поднимается. <связь> <связь> ну что, встречай, Челлы, фантастическую четверку! А как же Лиза? Не, ну у него максимум однрочка. <связь> <связь> Зато какая фантастическая! Ребят, вам не кажется, что в нашей команде кто-то переигрывает? Да ладно! Не может быть! Как так? Покажите мне этого подвесца! Покажите мне эту Иуду! Извините, я больше не буду. Артур, ты что, в тюзе? Нет, в зизе. Ладно, команда Представьте, батя учит сына стрелять. Сынок, он видишь, кабан. Ага. У него стоп-носики есть, я пойдем. Вот такого персонажа. Спасибо, Родан! Подобрать музыку в машине. Ой, на руках у меня. буду А блин, что за фигня? Да ладно, нормальная музыка. Я же в машине один, наверное, показалось. Да не показалось, есть АУКС, братан, В наше время может произойти такое, так случай дома. Ну вот я с ней расстался. <вот> <поттев> Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? это? Кто это? Кто это? Кто это? Когда у нас появляется какая-то болячка, мы сразу обращаемся за помощью в интернет. Но зачастую многие пользователи очень сильно преувеличивают. Итак, давайте представим случай в семье. Мам. Мам. Мама. Что? У меня рак. Где? Вот. Это уголь. Я еще и рыба. Да, блин, с чего ты это взял? Вот в интернете мехон 2000 написал. Да в интернете всякую фигню пишут. Дорогая! Нифига я не И что хотелось бы сказать в конце? Многие говорят, что молодежь слишком легкомысленная и у нас нет проблем. Но на самом деле это не так. Когда купил в кредит iPhone семерку ради понтов, когда потом продал из-за таунтов iPhone семерку, когда расстался девушкой, но встречался три года, думал, что любовь, а это просто мода. Друзья, молодой свободы вы танцуйте. Поехали!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 Вест-проект на мосты. Вы ключевой герой на нашей сцене.